Итак, всем привет, дорогие друзья, Соловьи, и вы на канале Мистер Диннис. сегодня вы смотрите хо, хо хо холодное выживание. Да, если вы, конечно, смотрите это... Ну ладно. Я уже не помню, на чем мы остановились в прошлых сериях. Но это все равно не важно. Ой. Так, так, так, так, так, так. Эм, наша сегодняшняя цель ⁇ это построить ферму криперов. рассадник мост а -а -а. -кей. не понял я честно говоря ничего не понимаю в этом моде толком только мне нужен сам спаунер, а не... В общем, я так понял, то, что, что мы не сможем сделать спаунер мобов, но мы можем делать кое-что еще. Это мы палки оставим и доски тоже оставим. Все взяли. Так, это взяли, теперь вот это вот тоже. Так, взяли это, дальше потом этом. И у нас будет еда, тут будет щит, а тут будет... Другие маски дают. Или они ничего нет, не дают. Они, по идее, должны давать что-то, но я не знаю, что точно. Вот это отмашка. Сила. Это скорость. Спеш. Так. Сопротивление. А, еще где-то было. Вот скорость. Ой, как я быстро бегаю. -то. Вау. Нет, ну это точно очень хорошая вещь, что я заменю это на это, это как спешка, это спешка к копанию, ой, я точно разрешился играть в Minecraft. что я делаю вообще, еще один, наверное, за... И, кажется, или как-то как-то день очень-то быстро сменяется, солнце, бы быстро заходит. У меня на поля нет солнца. Ну ладно, все, можно, можно спать. Продолжать искать? Нет, нет. нет. Середи не ближе. Да-да-да. Конечно, нету. Что-то ты не бьешь Арсу. Да, надо будет здесь ступеньки, потому, потому, потому что это невыносимо просто. Просто невыносимо. Так. Сменить нет А, это что такое? Ну, вот, пойдем. Руки. Какая у вас это девятая. Каменный уголь. Что за каменный уголь? Ай, забыл уголь Как почему не, не, не вскопал уголь? Уголек. Думаю, тут я очень долго буду.. Поэтому вот давай давайте уберем кушали и как-то здесь уже будет попово... Кстати, забыл самое главное. Надо воды взять. Надо взять ведро воды, так как э, это надо будет оба заливать. Ой, тут прыгать придется. За что мне такое учение? Боже где-то. Я все равно не могу ничего сделать. Не знаю, буду даже это видео вы вы выкладывать. Это вообще ничего не, не, не было сделать. как вот это вот плоская заготовка, корейческая плоская заготовка, вот как это вот черепица, или что такое вообще? Что такое вообще? Что... Оп. Так. Нужно ведро. Ведро, где ведро? А ведро у нас... такая такая -так -так -так скучная скучная сесть -скуч серия -си наверное будет таким пышным названием нет я думала то что я хотела назвать то что это вспомнил будем делать вспомнить там криперов думал что пармилку делать ферму криперов А получается у нас то, то что мы ничего не можем сделать Как как так? Почему вот я вот так долго готовился и ничего. Не понял. А можно, пожалуйста, воду как это убрать? Не знаю, не Какие там там звуки багану баганулись на, на, на что что что что-то как быть вот не вот туда вот Ой. так просто о железо сундуки теперь открыты Неужели там кровавая ночь? Только не говорите то, что сейчас при приду, а там... Там кровавая ночь, да? да? Неужели Но там кровавая ночь сейчас? Если там кровавая ночь, получается... Поха! Плоха, это что кровавая ночь? Нету в чат не, не писала, значит, кровавой ночи нету, по идее. Или есть. Я не понимаю. Как, как, как сундуки могут быть открыты, если не... тут житель жив? Так, немножко нам надо поменял и вот я сейчас по поменял то что я мой способ и все заработало вот смот ой копаю. вот способ я мой поменял и все заработало то есть я просто начал как как копать выше и все работает да вполне все работает да, только сыр, к сожалению, застраивать это не буду. Я очень... А что с алмазной? Вау. Капать хорошо. Да уже, уже по попадается. Это работает. Да. Ура! Этот способ работает. То, что, что просто выйти, коп, копать и все. Я так, так много ресурсов не, не, не встречал еще уже давно. сейчас на паузу и написать сколько я буду алмазов из, из этого всего я копать туннель тут то туннель даже не буду так как я не я, я не хочу все серии копать туннелей вы можете написать сколько из этого буду алмазов я думаю то что это буду где-то пять штук может больше не думаю, что я доб добуду много. Я, я здесь уже в принципе все подмог. мы только подумал о рыбалке только подумал о рыбалке сразу кровавая льна. они издеваются надо мной я, я, я хотел порыбачить Что у нас оружие, давайте просмотрим снаружи у нас куча мобов, моб, моб, все освещено, земля, песок, вот так, того... Мало того, что у нас Кровавая уна. у нас еще и торнадо это самый невызгодный день ой если это торнадо это краса вы бы те кто не смотрели просто серии подумали чего такие движутся это же просто краса все и дождь но не с таким модом которым не установлен У меня этот мод, который, который есть и краса, то это не маленький такой дождик или что-то еще, это настоящий смерч. В общем, много многие знают, что я установил вот, вот, мод, вот, и все как-то зло, кровавая луна, торнадо. Может, конечно, торна нет, но есть не может быть так, чтобы не было торнадо. Оно будет, если как раз заесть. Скорее всего, оно уже попашло, потому, потому что у меня на доме стоит торнадо-дефлектор. Я послушал, если я, я, я слышал смисл. Какое еще время? О железо. но no ночь, сейчас ночь, ура, ночь. Да, в общем, я не хочу связываться в луну, как в прошлом. Я, как, смелого сейчас что-то не очень смело, и поэтому я что пока просто пройдет. Я знаю то, что пока украла не пройдет, ночь не закончится. Но, но со временем я время успею покопаться и новый туннель. Но туннель уже заканчивается. Вс и ничего не меняется, ночь короче. Может тогда, кровь пройдет, я даже не, не знаю, сколько сколько она длится примерно. Хорошо хорошо, покопал. Есть очень много адиерлавы. Ладно. Но мне только радует оно то, что те Моды, которые установил, они переведены на русский язык. Я бы в вот этот вот мод рад. А, не, не рада тому, что, наверное, там торнадо, я не выйду про просто. Ну, оно, скорее -ск всего, растилось с торнадо-дефлектором, иначе мы бы слышали вой ветра. Хотя я под землей какой вой ветра. но э, ну, не, не надо умывать, мы же сможем покопать амазы, если мы, конечно, их най найдем. Я пока что не, Ни одного. В прошлых сериях вы могли. я радовался их. Находи, находи. Удачи. И, и, удача моя красава закончилась. Я три бока в высоту в высоту еще копаю. Ни одного амаза. Просто нету. Пусто. Телеп, телепортируемся. Нет, он нажал. Телепортируемся. Дом. Ура! Сколько здесь мобов? Сколько их тут? Мойся <связь> <Давайте, связь> посмотрим. Они деспауницы. Я, конечно, не понимаю, но я, конечно, все понимаю. Что это? Сколько их тут? Сколько их тут? Как их так много? Понял. Так. Может быть, их все прям... Хей, <плес> скроу у нас используется. <плес> y la accedida a su margarita Давайте я лучше домой. А. А. А. Криперы, вы мне так пришли отомстить, что я хочу хотел на вас ферму сделать или что? Ой, как вы... Вы не представляете, как я сейчас... Делался. Что это было? Почему не все хотят убить все? А. Еще эти пустоят. А какие? Вот есть такие, которые вот крафтятся патроны прям легко, чтобы крафтить. Нету. Потом... Пистолеты. Амуниции на них хорошо, конечно. На одну. А тут дешево. А тут дешево, смотрите. Ой. Современный я же Это дробовик. А, Посада на коленях, критата, сама горит. Посада на коленях, критата, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, я разорюсь, если в это будут крафтить. Ой, анты, зомби. А какие еще есть? Это что? Ящик, ящик, набирает ящик, ящик. смерти это какая? Ящик. Я. Ам. Нам. Да. Так. Ящик. Немецким оружием. Ящик с японским. А как он делается? Современный. Понять Что? Американским оружием? В общем, нам, нам нужны все кростерики, которые у нас есть, и до сих пор же не HP. Американцы. Смотрим, что у нас американцев. Американцы-то, смотрите. Что американцы? Американцы у нас не парятся. Они делают все простенько. Великобританцы, конечно, ну конечно. Ну, конечно. А... Ну япония, япония, япония, а почему они одинаковые? в общем, единственное, это, это, это нормально, это а а американцы, у них, у них все так солидненько хорошо, пойду. а дуб вот что бы я делал, если бы я за в джунгле был, мне пришлось тащиться на канако накрасить на на за дубом не пони продумали конечно разработчики этого мода, как это будет это вообще делать но у нас пить порога смотри ой Закончил железо. Нет, американцы они вообще, они очень выгодные. Все закончилось. А где не нужен порох для крафта уже? Вот где бы я сейчас не посмотрел, везде вижу порох. Как, как мне его, где мне его добывать? Ах. Где вот, как вот. Как мне вы добывайте, если я не могу делать ферму криперов? Как мне его? Порох не смеются надо мною. Как не выдавать, если. В общем, эти вот вопросы мы, мы займемся в другой раз, а сейчас нам все происходило Поэтому... Озере. Везучий рыбак. А, а как ее починить? Никак?